Ну хорошо, ладно, двигаемся дальше. Итак, мы ввели новый термин, называется «любовь», энергия любви. Знаете, что любовь или счастье — это одно и то же. Когда человек испытывает счастье в отношениях с собой, это называется счастье. А когда он испытывает счастье в отношениях с кем-то, это называется любовь. В этом вся разница. Но энергия одна и та же. Теперь на основе этой энергии счастья давайте введем новое понятие, которое называется психический, психическая структура человека. Как бы. У нас есть психический каркас, в котором живет наш организм. И это объясняет, что не нервная система является источником энергии для всего организма, а энергия счастья является источником энергии. Энергия счастья попадает в нервную систему, дает регуляцию всего организма. Энергия счастья также попадает во все органы и системы. Каждому органу нужно, нужно свое счастье. Счастье имеет разные, разные, разные оттенки. И все эти оттенки энергии счастья называются хорошими чертами характера. Ну, то есть, допустим, есть такой оттенок счастья, который называется стабильность или способность побеждать трудности. Вот этой энергией счастья питается печень. Если у человека нет такой способности побеждать трудности, ему какая-то трудность мешает жить, то от этого печень начинает страдать. Второй, допустим, энергия счастья, как бы чертой, чертой характера, Видом счастья является гармония в отношениях. Давайте жить дружно. Гармонией в отношениях питается сердце. Если нет гармонии в отношениях, то сердце болит. У меня сердце болит от, твоих, от наших отношений. Значит, они не гармоничные. Нет гармонии, диссонанс в отношениях. Стабильностью внутренней, спокойствием питается позвоночник. Отсутствием отчаяния питаются суставы, отсутствием суеты питается кишечник и так далее. Видите, весь организм нуждается в счастье. Без счастья невозможно жить. Поэтому человек хочет счастья всю жизнь. Им нужно счастье каждый день. Так? Даже с точки зрения здоровья нужно счастье. Итак, вот этот психический остров, в котором мы живем, называется манас на санскрите. По-русски это значит слово ум. Мы понимаем ум как что тем, чем мы думаем, там мысли находятся в уме. Вот. Но это более широкое понятие на самом деле. Есть тонкое тело ума на санскрите. Называется линга Шариран. Ну, то есть тонкое тело ума, оно имеет свое строение, которое тоже важно понимать, потому что в нем, например, есть зона в этом строении, вот здесь, в области сердца, в которой находится скоплена память о том, все, о, о чем было, о том, что было в нашей жизни. Память находится. И все наши мысли, эмоции, чувства — они находятся внутри памяти. Память является основой для жизни. Вот о чем человек помнит, туда течет его, его деятельность ума. Память имеет такую природу, что она может выходить за рамки меня и связывать меня с каким-то объектом. Когда человек что-то вспоминает, он контактирует с этим объектом. Контакт может быть очень явный и может быть очень поверхностный, все зависит от силы памяти, насколько сильно я вступаю в этот контакт. Также у ума есть чувство. Чувство зрения. Это глаза или нет? Глаза ⁇ это орган чувства. Он принадлежит грубому телу. Глаза принадлежат грубому телу. Чувство зрения принадлежит психическому телу. Почему я сделал такое разграничение? Потому что веды объясняют, что ну, веды еще кто, еще Высоцкий объясняет. Хорошую религию придумали индусы, когда отдав концы, не умираешь на совсем. <свят> <свят> ну, то есть, смотрите. А, оказывается, что психика человека, она не умирает. Умирает только грубое тело. Глаза умирают, чувство зрения не умирает. Теперь вы скажете, Олег Геннадьевич, это слишком революционно? Где доказательства? Доказательства есть. Почитайте книгу Моуди, это не шарлатан. Моуди — это доктор медицинских наук. Он занимался тем, что он спасал людей от смерти. Он работал в реанимации кардиологом. И у него был такой интересный вид исследования, когда он спрашивал людей после того, как они выжили, о том, что они помнят, о том, что было в этот момент, когда... Была прямая линия и на осциллографии, и на, карди... на кардиограмме. Ну, то есть, тютю называется. В это время человек, по идее, согласно современной науке, он не должен ничего помнить, ничего понимать, тем более у него были закрыты глаза. Так вот, 30% людей описывают не то, что происходит, не только то, что происходило во время. В это время, когда они должны им чуть, чуть видеть и слышать и понимать, они описывают также обстановку, вид сверху, обстановку в комнате. И они говорят, что я себя чувствовал легким, все видел и все слышал. Понимаете, то есть человек попадает, отделяется от грубого тела в это время, в момент смерти, и остается в тонком теле. И в этот момент он приходит в сознание. Бессознательное состояние это не значит, что ничего не работает. Просто. Ум может работать через чувства, которые через органы чувств может работать, или может работать напрямую без них. Но для того, чтобы без них работать, ему надо выйти из тела. Пока ум находится в теле, тонкое тело ума находится в теле, если чувства не работают, значит он ничего не видит, не слышит. Называется бессознательное состояние. Но когда тонкое тело ума выходит из тела, он не зависит от органов чувств, он может сам смотреть. Некоторые люди обретают способность видеть и слышать без глаз и ушей ванга. У нее вообще глаза были закрыты. Она все видела, все это знают. Она могла рассказать о любом человеке, который даже только подходил к ее дому, потому что тонкое зрение у нее нет преград. У нее нет препятствий. Она может видеть больше, чем мы можем себе представить. Итак, другими словами, у ума есть пять чувств. Первое чувство это чувство слуха, оно самое главное. Позже скажу почему. Потом второе чувство чувство осязания на втором месте стоит, третье чувство зрения, четвертое чувство вкуса и пятое чувство обоняния. Эти чувства дают нам возможность получать энергию счастья. Мы через них контактируем с счастьем. Они как антенки настроены на разные виды счастья в жизни. Но есть только один вид счастья, который крайне необходим. Это счастье связано с победой над судьбой, которая дает возможность изменить свою жизнь. Этот вид счастья человек может получить только через звук. Только через звук. Итак, ум человека имеет психические каналы. Я потом объясню, почему только через звук. Просто я сейчас сделаю утверждение, потом попозже. Вам не скучно? Нормально? А? Плясать не будете? Ну, я не против, даже если вы будете плясать или не будете, нормально. Итак, а... Итак у ума есть тонкие психические каналы. И среди, эти каналы очень нужны для понимания отношений. И в этих каналах есть три главных канала, которые очень сильно связаны с нашей жизнью. Первый канал называется э, на санскрите, может быть, вам и не надо это название, но не важно. Он называется сушумна, то есть этот канал является деревом жизни. Он ид идет вдоль позвоночника, ну то есть его... Цель давать энергию жизни, жизненную силу человека. И если, допустим, он работает слабо, человек чувствует вялость постоянно. Если он работает сильно, человек чувствует бодрость. Этот канал дает возможность человеку жить. Вся жизненная сила или энергия любви, предназначенная энергия счастья, предназначенная для жизни, она проходит по этому каналу. Есть два боковых канала, которые находятся по бокам этого психического канала, центрального, называются «Ида» и «Пингала». «Ида» — это канал, который связан с женским природой, женским началом, а «Пингала» — это канал, который связан с мужским началом. Если центральный канал дает возможность человеку жить, то боковые два канала дают возможность ему строить отношения. Они как раз отвечают за эту энергию отношений. Интересно знать, что по левому каналу, который называется Пингала, имеет женскую природу, течет энергия любви. И у женщин этот канал в три раза активнее, чем у мужчин. По правому каналу течет энергия воли человека. И или знание — это одно и то же. То есть воля связана со знанием. Когда человек знает о чем то он, у него пробуждается энтузиазм, воля. И энергия воли или энергия знания в три раза сильнее работает в мужском организме, а не в женском. И это объясняет, что в центре груди вот здесь вот находится душа. То есть душа — это такая структура психическая, которая является главной в нашей жизни. По факту я есть душа, то есть я есть душа. Если говорю «я», то это означает душа. И душа, она вообще имеет абсолютно вечную природу, и она имеет духовную природу. То есть смотрите, мы описали психическое тело и грубое тело. Эти два тела имеют материальную природу, то есть временную. Тонкое тело временную природу имеет, потому что оно постепенно меняется, а грубое тело просто уничтожается. Так вот, душа, она никогда не уничтожается. Она всегда вечно живет, вечно существует. Это очень важно понять. И душа имеет энергию сознания. Если, допустим, вы видите, что жизнь есть во мне, жизнь, то есть я живой, то это называется энергией сознания. Энергия сознания имеет три составляющие. Первая составляющая это стремление к вечности. Мы хотим вечно жить. Вторая составляющая это желание любви, третья составляющая желание знания. Энергия вечности течет по сушумне и дает возможность человеку жить. Энергия знания течет по. Правой стороне по Иде этот канал дает человеку знание, энергию знания или воли волевую силу, потому что воля зависит от знания. Если я чего-то не знаю, я туда не пойду, мне страшно. И энергия любви течет по Иде, по левой стороне. Душа, каждая душа хочет жить, но Дальше есть разграничение. Допустим, если душа хочет любви в жизни, любви, гармонии, счастья, отношений, то тогда в этом случае она активизирует уже внутри эмбрионально активизирует ИДА, вот этот вот канал, с которого идет с левой стороны. В результате организм развивается человека по женскому типу. То есть женское рождение не означает только комбинацию хромосом, оно означает саму идею, желание души. Если душа хочет до рождения, хочет счастья, гармонии, любви, это главная цель ее жизни, то она получает женское тело. Если душа хочет знания, побед, развития, то она получает мужское тело. И поэтому мужчин правый волевой канал больше развит, сильнее, а у женщин больше развит левый канал психический или женский. Теперь, что значит «развит»? Мы уже теперь говорим об отношениях. То есть, запомните, тонкое тело ума, именно оно строит отношения с этим миром. Отношения между друг с другом, связи между людьми находятся в уме. Итак, женщина хочет в отношениях, любви. Энергия любви для нее самое главное, поэтому она и настраивает свою, свою психику на энергию любви, то есть она красит свое тело, ухаживает за ним, тело у женщины нежную природу имеет, оно красивое, красота — это энергия любви. Вот. И для женщины очень важно эту энергию любви достаточно поддерживать, то есть ей она нужна. И она же ее питает, ей питает других людей. Поэтому для женщины очень важно в отношениях нежность, гармония, доброта, забота, чуткость, внимание, ласка. И она же обладательница этой энергии, женщина. И она же нуждается в ней. Больше всего на свете какое-то противоречие, да, небольшое. Ну ничего, мы разрешим это противоречие. Итак, муж мужской мужская жизнь мужское рождение. Мужчина нуждается больше всего в жизни в знании, в победах, в храбрости, в решительности, в практичности, то есть ему нужно побеждать судьбу, ему нужно брать ответственность на себя, ему нужна сила, решимость, твердость и так далее. Много-много моментов, которые мужчина имеет для того, чтобы быть счастливым. И если, допустим, у женщины энергия любви является основой жизни, если у много у нее энергии любви, она чувствует себя хорошо, в жизни, у нее есть вот эта энергия любви, ей хорошо, то мужчина чувствует себя хорошо, когда он побеждает судьбу, когда у нее много энергии воли и знания, вот этой энергии в жизни. Какие главные трудности, какая главная, какая главная проблема, которая есть у человека в жизни? В чем главная проблема женщины? Это страх. Чувство дисгармонии с окружающими людьми. Ощущение, что нет любви, нет гармонии, нет отношений, является трудностью для женщины. Для мужчины является трудностью чувство неполноценности, несовершенности. То есть если он чувствует себя несовершенной личностью, он страдает от этого. То есть женщина страдает от отсутствия гармонии, мужчина страдает от отсутствия побед, от отсутствия способности как бы, преодолевать судьбу, побеждать ее. Мы сейчас приближаемся с вами к теме обязанности человека, правда? Потому что вот в чем заключаются обязанности человека? Обязанности состоят из двух частей. Первая часть: я должен делать так, чтобы близкому человеку было хорошо, комфортно со мной. Вторая часть: я должен делать то, что он сам не может сделать. Ну то есть мужчина соткан из нежности. Ну давайте разберемся. Смотрите, вот допустим, мужчина с мужчиной встречается. Они так, ой, мой хороший, я тебя так люблю. Такие отношения нет? А? Бывает и такое. Бывает где, на Западе? Да, на У нас же такое бывает. На Западе не было. А? На Западе не будет, не знаю. Что по телевизору пока бывает. В Челябинске нет. В Челябинске нет такого давайте сейчас проведем эксперимент, допустим. Вот сейчас мы возьмем вас, мужчина, еще какого-то мужчину, и вы подбегаете друг к другу. Ой, хороший, я тебя так люблю. Вам понравится такой стиль, нет? Если стиль, то я разок... Это не то. Я ездил в, в Сан-Франциско, и один из организаторов моих лекций, как бы он мой друг, я с ним шел, я так ему положил руку, руку на плечо. Он говорит, здесь так не принято, нельзя. Я говорю, почему? Он говорит, потому что могут неправильно понять наши отношения. Поэтому как бы я не совсем понимаю, что вы имеете в виду, когда сейчас об этом говорите. Отношения мужчины такие, привет! Привет! Как дела? Нормально, нормально, молодец. Все это то, что у мужчины нет, это как бы большой энергии любви. Ребенок к отцу подбегает, раз, раз его в ногу. Это его любовь. Вот, то есть это его любовь, то есть как бы в основном, конечно, я не спорю, там мужчина может по-доброму, там мой друг, я рад тебя видеть. Вот, такое тоже есть, но как бы это не слишком выражено. Теперь девушки встречаются. Ой, моя хорошая, любимая, раз обнялись, так, поцеловались. Ну, то есть у женщин энергия любви очень выражена в отношениях, Мужчина — не сильно. Таким образом, нежность — это чья обязанность? Женщина или мужчина? Женщина. Теперь послушание. Видите, я говорю сейчас об обвинении. Допустим, женщина говорит, «Ты че такой неласковый со мной? Он не только с тобой не ласковый, он вообще неласковым родился». Ну, допустим, мужчины сейчас реагируют на мои слова, не очень ласково. Потому что они такими родились. Такая природа. Даже слушает лекции по-разному. Вот женщина как слушает лекцию. Так они слышат, очень впитывает Мужчины Мужчина как? Женщина, она все впитывает, знания, всасывает себя, а мужчина, он сравнивает со своим. так, это. Я согласен с этим, с этим не согласен. То есть у него другое восприятие совсем. То есть мужское, мужское восприятие отличается от женского. Но в целом надо понять одну простую вещь, что есть качества личности мужские и женские. И допустим, мужчина требует от женщины послушания. Он говорит, ты что меня не слушаешься? Но слушаться это качество женское или мужское. Интересно женская, Все считают женское, слушаться. Ну хорошо. Давайте возьмем ситуацию. Я выстраиваю женщин в ряд. Говорю, равняюсь! Смирно! И мужчин выстраиваю в ряд. Говорю, равняюсь! Смирно! Больно! Женщин, равняй! Смирно! Очень сильно послушное да, существо женщин. Теперь смотрите, почему же женщина может быть послушной? В чем дело? Когда она становится послушной? Когда есть гармония. Она чувствует энергию любви, и в этом случае она становится очень послушной. И если мужчина говорит, давай слушай, тебе говорю, там любовь есть в этих словах? Нет? Любовь есть? Нет. Она будет послушной? Нет. Она... И все, она не будет слушаться, потому что это не ее природа. Таким образом, женщина не может требовать от мужчины нежности, а мужчина от женщины не может требовать послушания, потому что это не их природа. Женщина становится послушной, когда есть гармония, мужчина становится нежным, когда женщина наделяет его нежностью. Она создает нежную среду, тогда мужчина становится нежным, мужчина создает среду смиренную, добрую, женщина становится послушной. Все. Это называется, мы сейчас разбираем с вами обязанности человека, да, мужчины и женщины, но немножко рановато. Давайте разберем еще третью психическую структуру, которая называется разум. Так мы поговорили об уме, напомню, что в уме есть судьба, она находится в области сердца, вот здесь вот душа, это я, и ее как шарик откружает судьба, в судьбе находится память о том, что было, вот. и эта память мучает душу, которая находится в сердце. У души есть три энергии, энергия вечности, знания и счастья, энергия вечности течет по центральному каналу психическому, энергия знания по правому, энергия счастья по левому. Левая половина тела женская, правая половина тела мужская у всех людей. Левый глаз несет в себе энергию любви, правой воли у каждого человека. Мужчина сильнее правый глаз, у женщины левый. Энергетически, психически сильнее. Видите, я практически вам вещи говорю, как это можно понять. Допустим, девушка идет по улице вечером, и навстречу парень или парни. Надо почувствовать, как, каким глазом они на вас смотрят. Если правым, значит, будет попытка контакта. Если левым, значит, ничего не будет. Но если вы сможете определить, вы спасены. Ладно. А? Как переместиться? Она может свернуть направление движения, она может пойти туда, потом резко поменять движение. А так ей придется к ним идти. Ну ладно. Итак. Ну так это я просто чисто вам сказал, что есть практические аспекты этого знания, которые я говорил, но не то, что одна теория. Итак, у ума есть чувства, которые наполняют счастьем человека. Это счастье движется по психическим каналам, которые имеют две функции: первая функция питание тела всего организма, вторая функция отношения или жизнь. Отношения с другими людьми, взаимоотношения. Итак, для того, чтобы ум работал нормально, ему нужна энергия счастья. Энергию счастья ум может получать от судьбы. Если вот здесь вот через память идет хорошая судьба, то ум и так счастлив, ему хорошо. И как определить, что человек счастлив? Алло, алло, у тебя все хорошо, все хорошо. Ну хорошо, слава Богу. Ну то есть счастье, которое идет от судьбы, означает нет страдания. Просто человек чувствует, ну все нормально, как тебе, знаешь, ну, все нормально. Все, значит, есть счастье, которое идет изнутри. Бывает так, что человек звонит, говорит, да, у меня что-то не все нормально. Это значит, изнутри счастья не хватает. И в этом случае, когда изнутри счастья не хватает, у человека есть два варианта: или мучиться, ждать, когда счастья будет достаточно, или включить, включить, потому что именно она включается еще одну психическую структуру, которая называется разум. Так вот, если ум — это структура, в которой мы живем, то разум — это психическая структура, которая дает счастье для нашей жизни. И оно дает счастье через знание. То есть разум направляет себя с помощью знания в какую-то сторону психического существования. Когда разум контактирует с источником счастья, то этот контакт с источником счастья Называется верой. Верь, вера. Верю в тебя, дорогую подругу мою. Эта вера от смерти меня темной ночью хранила. Ну, то есть вера — это сила, которая дает счастье человеку, дает возможность жить, дает победу. Направленность. К источнику счастья называется решимость. Энтузиазм — это основа направленности. То есть энтузиазм — это желание двигаться в каком-то направлении. Все вот эти качества — энтузиазм, решимость, знание, Что такое хорошо, что такое плохо? Крошка, сын, к отцу пришел и спросила кроха, что такое хорошо и что такое плохо? Это деятельность разума, различать, что такое хорошо и что такое плохо. Деятельность разума. Что такое плохо, разум отвергает, он говорит, не это не надо, уму, уму, уму не надо, он в ум это не хочет брать. Что такое хорошо, он берет в это в ум. Если человек что такое плохо берет в ум, а что такое хорошо не берет, значит разум работает слабо, неправильно. Это неразумная жизнь. Человек расстраивается, означает, что у него не хватает разума, быть сильнее ситуацией. Таким образом, разум это сила, психическая сила, которая дает человеку возможность быть счастливым. И она наполняет силой также чувство собственного достоинства. Человек становится достойным, если он живет правильно. Если он живет неправильно, он подгибает хвост, да, становится недостойным. То есть чувство собственного достоинства также зависит от разума и деятельность ума зависит от разума. Поэтому разумное существование — это сильное существование, правильное существование, дающее человеку способность побеждать судьбу. Сама победа над судьбой идет с помощью знания и с помощью счастья. Знание это направленность жизни, куда направить свою жизнь. Счастье это та энергия, которая приходит в результате правильной направленности и наполняет человека изнутри. Допустим человек говорит, неплохо, что значит не хватает счастья? Или он говорит, я обижен, что это значит? Не хватает счастья. Когда человеку хватает счастья, разве он обижен? Он говорит, мне неприятен этот человек, но я нормально себя чувствую в отношениях, я не обижен, это значит, ему хватает счастья, так? Обижен значит не хватает, депрессия не хватает счастья, плохое настроение не хватает счастья, Безосходность, неправильная направленность жизни. Видите, есть два способа страдать. Первый способ — идти не туда в жизни, значит, точно не будет счастья уже. И второй способ — это просто тебе не хватает счастья. Ты идешь вроде бы туда, но счастья не слишком много. Ты получаешь, потому что сила разума слабает. Тебе очень трудно соединиться с объектом. Твоя память не работает в сторону веры или в сторону получения счастья. Разум контролирует нашу жизнь. Если человек знает, что там не надо то делать, тогда он свое чувство, которое чего-то хочет, ограничивает. Это называется разумное существование. Допустим, я хочу мороженое. Разум говорит, нельзя, простынешь, вечером тебе мороженое нельзя. Допустим, да? Все? Это значит, сильный разум. Теперь дети, у них сильный разум или нет? Нет. Он говорит, я хочу мороженое, ты говоришь, нельзя. «Мам, дай!» То есть, видите, чувство хочет мороженое. Разум говорит, нельзя. Чей разум? Мамы. И в результате ребенок сохраняет здоровье. Но если перечисливают чувства ребенка, тогда ребенок ест мороженое и заболевает. И мама говорит ему, я же тебе говорила, что нельзя. Ну, а что ему говорить? Он неразумный. Говорить надо себе. Понятно, да, система? Итак, мы с вами все разобрали. Конечно, не полностью. То есть это очень глубокое знание. Мы просто разбираем, мы будем дальше разбирать по ходу дела. Еще хочу также к вам добавить некоторые вещи. Когда человек живет в отношениях с кем-то вступает, между ним и другим человеком наступает связь определенная. Эта связь контролируется высшими силами, не нами. То есть мы не можем держать возле себя человека, привязываться и человека отвязывать. Эта связь существует однозначно. И она существует также в поэзии. «Ради высокой любви мы обязаны помнить, что с нами пожизненно связаны». «Нитью незримою, нитью незримою, наши любимые». То есть ради высокой любви мы обязаны помнить об этом. Почему? Потому что связь между одним человеком находится и другим невербальна. Она находится с помощью вот этой нити незримой. Теперь представьте, что в этой нити незримый бардак, там в отношениях ничего хорошего, вы пытаетесь поговорить с человеком, и эта беседа вызывает страдания, потому что сердце, два сердца не связаны друг с другом, связь страдает. Таким образом, для того, чтобы восстановить отношения, люди обычно пользуются простым методом, пытаются поговорить друг с другом. А если он знает, что, что есть связь вот эта, что и надо сначала очистить, тогда чем он занимается? Он через память в своем уме начинает прощать, просить прощения, Думать хорошо о человеке, и в результате что получается? У него в сердце хорошее чувство возникает к человеку, и тогда ему легче уже поговорить. Понятно? Система. То есть, если нарушен контакт, у вас есть трудность какая-то в отношении человека, не надо пытаться с ним заговорить. И высокая любовь означает чистая вот эта связь между двумя людьми. Серебряные свадьбы... Негаснущий костер, серебряные свадьбы, душевный разговор. Ну то есть, когда между людьми есть такая связь глубокая, это называется душевный разговор по душам. Часто люди живут друг с другом просто для того, чтобы вместе работать, там, растить детей и так далее. Но душевного разговора нет. Правило номер один. Если у вас нет душевного разговора, если у вас нет связи друг с другом, Значит, гарантий, что вы останетесь вместе, никаких нет. Часто люди думают, что гарантией является любовь. То есть мы наслаждаемся, нам хорошо друг с другом. Знаете, это не является гарантией. Потому что это хорошо тает со временем, с каждым годом все меньше и меньше. Наслаждение друг другом в жизни не является гарантием, что не будет измен или разрушения семьи. Гарантией является только одно — душевный разговор. Вот это связь друг с другом. Ну ладно, теперь я вступление сделал, <смех> было долгим, первая лекция. Начнем теперь про семью, про семейную жизнь. Все термины определены. Когда человек влюбляется, когда наступают отношения, то вот здесь, вот в психике человека, в области сердца, там, где находится его судьба, в результате контакта с человеком, в результате взгляда, выходит все самое лучшее из сердца человека наружу. Все самое лучшее. Это то же самое, как, допустим, продается компьютер, и все самое лучшее в компьютере вытаскивают наружу, чтобы показать, какой он хороший. Точно так же, когда Бог продает человека, торговый человек, то он прямо из его сердца вытаскивает все самое лучшее, и в результате человек чувствует счастье, много счастья, видя этого человека. Иногда счастье испытывает один человек, то кто из сердца того человека вытаскивают для меня, а из моего сердца для него не вытаскивают. В результате один человек любит, а второй не любит. Такое тоже может быть. Но когда два человека любят, двоим вытаскивают счастье из сердца, то это благоприятная ситуация для того, чтобы начать отношения. Так? И она создает вот гармонию, вот это счастье начинает зацикливаться между двумя людьми, начинает крутиться, и наступает что? Значит, наступает счастливый день, как поется в песне. А песня у нас не зазвучала. Это моя ошибка. У нас есть ради рубка. Видите, есть еще такое понятие судьба. Когда судьба тяжелая у человека то в тот момент, когда должна зазвучать песня, она почему-то не звучит.